Приветствую подписчиков и гостей моего канала. С вами Ирина. В сегодняшнем мастер-классе предлагаю сделать вместе со мной кокетливый и яркий бантик из атласных лент. Кому интересно, оставайтесь со мной. Для работы нам понадобится отделочная лента, метр 12 и ширина этой ленты 2,4 сантиметра обычная атласная лента шириной 5 сантиметров и ее понадобится полтора метра а также серединка ссылка на мастер-класс как сделать такую серединку будет в инфобоксе под этим видео зажим для волос крокодильчик и фетровый кружок диаметр фетрового кружка 3 сантиметра а длина зажима 5,5 см. зажигалка, пинцет и клеевой пистолет начнем с верхнего бантика нужны два отрезка ленты по 13 сантиметров, восемь отрезков красной ленты по 14 сантиметров и два квадрата со стороной 5 сантиметров. Начнем работу маленького отрезка. Обработаем края зажигалкой и сделаем обычный острый лепесток. Будем складывать уголки к уголку, еще раз и еще раз. Подровняем верхние сгибы, а уголочки нужно оплавить огнем. Теперь я буду срезать примерно от центра стороны со сгибом и под углом к уголочку. Теперь срезы обработаю огнем и закреплю срезы. Вот так пальцами раз и они хорошо скрепляются. В центре у нас должна появиться вот такая красивая фигурная дырочка. Теперь возьмем 4 отрезка красной ленты и сложим их аккуратно сторона к стороне и край к краю. Теперь Нужно их сложить еще раз пополам. С той стороны, где у нас сгиб, нужно обрезать край примерно под углом 45 сантиметров, То есть 45 градусов. Простите, пожалуйста. Вот я их срезала. Теперь срезы нужно зажать пинцетом и оплавить огнем. Здесь нужно это сделать тщательно, чтобы потом этот шов у нас не разошелся. Вот все красиво ровно. Разворачиваем по центру. Конструкцию нашу все линии совпадает и теперь будем делать такое движение вот от себя отвернем одну полосочку ленты и вторую тоже от себя а срезы нужно совместить срез и уголочки и еще раз от себя следующую ленточку и еще раз. Скажу вам, что с этой лентой не так просто работать. Она каверзная в работе. Состоит она из атласной серединки и краю из органзы. И лента все время норовит расползти. Значит, Этот срез обрабатываем слегка. Соединились ленты и все. То же самое делаем с противоположной стороны. Подворачиваем край от себя, ленту от себя, края совмещаем. Еще раз от себя. Здесь лента так и пытается убежать и последний отрезок тоже поворачиваем от себя и получается вот такая конструкция еще раз выравниваю все уголочки Зажимаю пинцетом и слегка оплавляю все срезами. А вот теперь я оба края совмещаю. И уже здесь нужно оплавить очень качественно. Рез получается некрасивый, но он будет на изнанке, и его не будет видно. Вот так совпадут эти два, две стороны, и получится у нас вот такой лепесток, пышный и воздушный. И его будем приклеивать а к следующему лепестку. Я складываю отрезок вдвоем. Символически отмечаю середину, теперь вдоль пополам и вот здесь уже я плотно прижимаю ленту, чтобы видно было центр ленты. Вот К этой полоске будем приклеивать красный лепесток. лепесточек у нас пышный, очень легкий, красивый. Здесь я совмещаю обе части этого лепестка и наношу клей. И теперь уже на отмеченное место приклеиваем теперь обратите внимание что от среза я отступила этот отступ 7 миллиметров это припуск для шва центр этого лепестка я украшу желтым лепесточком. Тоже буду отступать 3 мм от края красного лепестка. Это для того, чтобы красиво легла серединка банта. У меня уже сделана вторая половина банда. Остается на нее приклеить лепесток. Вот. Две одинаковые запчасти. Теперь я складываю желтую ленту вдвое и накладываю эти части одна на другую. Вот таким образом. И теперь собираю бантик на иголку с ниткой. Это будет верхняя часть банта. А теперь сделаем нижнюю часть банта. Для нее понадобится 4 отрезка по 27 сантиметров. Два отрезка я складываю изнанка к изнанке. Края здесь не обрабатываю огнем. Беру вот таким образом и накладываю конец на конец уголочком. Скрепляю такое положение булавкой. Теперь нижний угол помещаю по центру всего отрезка. Его определяю на глаз. Это не сложно. И положение закрепляю булавочкой. Теперь прощу иголочкой вдоль краю ленты по образовавшемуся квадрату. Вот один край я уже прошила выведу иголку на обратную сторону, чтобы вам было видно и понятно. Вот края ленты. Вот он. Получается у нас квадрат с двумя прошитыми сторонами. И теперь я нитку буду стягивать. получится вот такая деталь банта. Закрепляю такое положение и обрезаю нитку. Теперь обрежем и лишний вот этот а срез конечно же нужно обработать огнем теперь придам более интересную форму вот этим двум деталям вот так пальцами зажму нанесу клей и приклею сторону к стороне. Деталь получится меньше, но объемнее. Вот она получается уже. Можно вот так сделать. И получается вот этих два объемных лепестка для нашего банда и Каждый этот лепесток я приклеиваю на боковую сторону бантика верхнего. Вот один я уже приклеила. И теперь приклею второй. Наношу клей на боковую сторону. И подставляю бантик. Теперь положение крылышек верхнего и нижнего бантов я закреплю капелькой клея. Теперь серединку. Для этого возьмем отрезок ленты. Я брала 12 см. Можно взять меньше. Даже 8 см достаточно будет. Складываю ленту втрое. У меня получается отрезок ленты шириной 1,8 см. Срезы обрабатываю огнем. И приклеиваю эту полоску от центра обвив весь бантик центр бантика лишнее я срезаю и приклеиваю конец с изнаночной стороны фетровый кружочек к зажиму я креплю самым обычным стандартным способом а лишние края обрезаем. Теперь клей нанесу на зажим, на фетр и приклею зажим к бантику. наношу обильно клей и помещаю ее в центр панта